Окружающие нас твердые тела имеют разное строение, однако можно выделить группу твердых тел, имеющих правильную геометрическую форму. Такие твердые тела называют кристаллами. Мы знаем, как выглядят кристаллы льда, сахара, поваренной соли. Правильная внешняя форма кристаллов объясняется тем, что частицы, из которых они состоят, расположены в определенном порядке друг относительно друга. И этот порядок в расположении частиц повторяется. Если мысленно соединить линиями положение равновесия частиц, то получим пространственную кристаллическую решетку. Кристаллическая решетка, присущая кристаллическому веществу правильное повторяющееся расположение частиц.